Всем здарова, чуваки, с вами я, Вули. Сегодня мы поговорим про такого ютубера, как маразм. И да, я сам подписчик маразма, поэтому те, кто ушли сюда с его канала, пожалуйста, не хейтите. Я никого не воплеваю говном просто так. Если я говорю, что человек там крал, например, то я делаю это по фактам. И у маразма какие-то плохие, так и хорошие стороны, как и у любого из нас. Поэтому присаживайтесь, приятного просмотра и так далее. Все. Идем к видео. А, да, я знаю, это видео скорее всего кто-то посмотрит из моих подписчиков, и у них будет вопрос. Ну типа Вули, а, ты снимаешь крылый контент, зачем ты делаешь данный видеоролик? А, в чем? Perfect. Потому что ты знаешь, что что появится хейт, появится хейтеры, понравится, появятся новые люди, которым не совсем нравится контент. А я скажу, почему я делаю данный видос. Ну, во-первых, а, тема с маразм сейчас хайпует, и одна из. Моих э, идей было хайпануть, хотя бы чуть-чуть привлечь аудиторию к своему каналу. Так Ютуб буквально убивает мой канал, не давая его просмотров и не продвигая мои видеоролики. То есть это одна из небольших возможностей, и мне сейчас хоть что-то сделать. А второе, ну, это мое мнение. И в скором времени канал мой превратится в нечто просто разговорное. Я буду просто разговаривать о разных темах и так далее. Да, игровые топы будут выходить, но это относится к, к разговорным видео. Ну, вы понимаете. Ну и третье, я подписчик маразма, и мне просто нужно поговорить о его канале, вот. Просто хочу и просто говорю. Во-первых, у нас пока свобода слова. Так, а теперь разобрались. Все хайтеры, которые сейчас смотрят Маразма и пришли ко мне похейтить, думают, что я просто сейчас вот, тупо, без фактов, без доказательств буду обсирать человека, то нет. Я как и похвалю маразма, так и скажу, где у него все-таки были ошибки. Потому что, я же не совсем долбануто идти на такой канал, типа, со своими 300 подписчиками. не не не не не не, -не. мне столько не надо. Я, конечно, не против вашего мнения, но столько хейта мне не надо. И давайте так, люди, которые все-таки не поняли меня, да, просто овощи головы, будут писать мне какие-то плохие комментарии. А давайте разберемся сразу. Я не удаляю, не баню вас все что ваши комментарии не обращаются, это уже youtube а не я понимаете как бы я за свободу слова ну а теперь к видео да да знаю очень тяжелое начало так как нужно было разобраться сразу потому что ведь будут все-таки такие индивидуумы которые будут писать в кого-то лезет на такой канал мы супер а ты вообще овощ понимаете как бы А мне неприятно будет потому что я все сказал ну а теперь уже к самому маразму. Да, да, да, знаю. Три минуты прошло, а теперь к маразму, ребят. Окей, погнали. Ну, Мы я с того, то, что маразм берет тему чужих ютуберов. И да, да, да, да, да, не надо писать в комментариях, я знаю то, что он договаривается с ними. Например, его друг. А, мерзость. А, ведь он знает то, что маразм берет его темы. Они об этом договариваются, но... Вы понимаете, это... Хоть они договариваются, это все равно неприятно. Ведь ты ж... Вот мерзость придумал какие-либо идеи старайся так своим контентом, а, просто придумай что ты ищет. А он раз просто берет и как бы делает такой же видос. Ну и ему раз, естественно, больше по просмотров, так как у него канал больше, чем у мерзости. А, но. Они договариваются и, в принципе, все логично, но это обидно по сравнению к своему друзьям. Ведь э, чувак придумает тему, а он ее берет типа по-дружески. И мир здесь ничего не может сказать. Во-первых, они друзья, во-вторых, у Маразма гораздо больше канал. И мир здесь понимает то, что если он возникнет, но маразм травит э, маленьких собачек на него. Да. В вас. И.. Ну, я знаю то, что они договариваются. Это по-дружески, в принципе, нормально, логично. У всех такое бывает, и даже я э, брал раньше, по крайней мере, различные приемки у ютуберов. Э, с которыми я договаривался и типа я не вижу ничего в этом плохого просто констатирую факт то что маразм берет чужие идеи буквально неделю назад э, под видео маразму че выложил комментарий а, то что типа про KFC и маразм а, просто начинает на этого парня ни за что это был тупо рофал он даже в конце смайлик оставил маразм ты чего тупо чувак порофлил а его отправили в бан понимаете ну просто, не... как можно быть настолько, я не знаю, не тупым, это будет оскорбление, просто, ну как можно не понять Рофф у чувака, это же, ну это видно, то что это Рофф, парень, вы чего? Отсюда и вылезает проблема того, что Маразм не понимает критики в свою сторону, он просто не принимает, если ты говоришь что-то в его сторону, пожалуйста, будь доброй, отлетай в и да, я знаю, знаю, то, что хочется иногда забанить людей, которые пишут матыми оскорблениями. Да и надо их банить вообще. Вообще таких, из чего удумали оскорбления писать. Но, если чувак рофлит, то не за что его отправлять. Это был тупо рофл, братик. Это чего? Но, несмотря на все это, у меня есть уважение к мразму. Ведь я смог создать свои каналы и продвинуть его на ютубе. И когда его первый видос выстрелил, он вместо того, чтобы опустить руки, он начал ковать железо, пока горячо, и до сих пор кует. Сведением это его огромные просмотры. Его канал просто хайпит и так далее. Именно поэтому я сделал этот видеоролик. Это я снова повторяю, чтобы мы на не забыли, то что я здесь также ради хайпа, как и все. Но ну, а еще можно поговорить о делечии морязма. Ну, начнем с того, то, что он сам в своих героях говорит то, что осуждает воровство, кражи и так далее. Хотя сам рассказал в старых видео, то что он, получается, перепродавал вещи. Да, я знаю данные идеи, я взял у ютубера. Но я не мог не сказать, ведь полностью с этим согласен. Нельзя осуждать то, что ты делал сам. Хотя, в оправдании могу сказать то, что он с этим завязал, и это хорошо остается по нему. В целом, Ютубер Маразм достаточно положительный. Мне нравится смотреть его видеоролики. Спасибо вам большое за просмотр данного видео. Пишите свои комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.